Красная армия прибежала. Я задышка не могу читать. Можно будет представить ему Я просто не могу читать. Я задышка не могу читать. Поэтому проверим, чтобы быть трусом Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому проверим на смелость и трусы из каждого гражданина СССР, ведь никто из них никогда не менял своего гражданства. Но многие из них выступают от имени Российской Федерации, сателлита стран НАТО, врага СССР по холодной войне против остальных граждан СССР и самого Союза СССР. о президенте Российской Федерации. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не менее 10 лет. В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации от 12.12.93 года. Кстати, эта Конституция не была принята, принимался лишь ее проект. Позже об этом я докажу и поясню. Осталось выяснить, является ли лицо представляющееся Президентом Российской Федерации таковым, и не является ли он... Конституционным преступником, нарушившим как минимум пункт 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации 1993 года, так и не принятое. О судьях в Российской Федерации. Судьей может быть гражданин Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 федерального закона РФ от 26.062 года номер 3132-1 о статусе судей в Российской Федерации. Осталось выяснить, является ли яйцо представляющийся судьей Российской Федерации, которая еще даже не представила ни один документ, подтверждающий, что он судья, о которых будет позже сказано, таковым ли и, и является ли он, или является конституционным преступником, нарушившим как минимум пункт 1 статьи 4 Федерального закона РФ от 26.06.92 года, номер 3132-1 о статусе судей в Российской Федерации. Гарант... О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей, смотри постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 года, номер 13. Об основах статуса судей в РФ смотри также Федеральный Конституционный Закон номер 31 декабря 1996 года, номер 1 ФКЗ о судебной системе Российской Федерации. О некоторых вопросах, связанных с применением настоящего закона, смотри постановление ВС РФ от 20 мая 1993 года, номер 49941. смотрели разъяснения и рекомендации высшей квалификации коллегии судей РФ от 23 января 2004 года, касающиеся назначения на должность квалификационной аттестации судей об иных должностных лицах Российской Федерации. В каждом законе по конкретному министерству и ведомству Российской Федерации сказано, что их сотрудники, начиная с высшего руководства, должны быть гражданами Российской Федерации. В первую очередь это касается силовых э, министерств и ведомств, в том числе Министерство обороны, РФ, ФСБ, РФ, МВД, РФ, прокуратуры, РФ, Следственного комитета, РФ, судебных приставов, РФ, ЧОП и так далее. Гражданство РФ. Следовательно, любые лица, выступающие от имени Российской Федерации, а тем более именующие себя президент Российской Федерации, судья и так далее, должны доказать всем окружающим официальное получение своего гражданства, в Российской Федерации, по факту своего рождения в Российской Федерации, если, конечно, родился после 1993 года, свидетельство о рождении или по факту смены гражданства. Смотри гражданский паспорт РФ на основании федерального закона от 31.05.2002 номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2002 31 – номер 62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Это первый закон о гражданстве в Российской Федерации. Из чего следует, что до 31 мая 2002 года в Российской Федерации не может быть граждан Российской Федерации, в том числе президента Российской Федерации, а тем более судей и нотариусов Российской Федерации. А из этого вытекает, что все принятые Конституции, в том числе Конституция Российской Федерации 1993 -го года, законы Российской Федерации, в том числе федеральный закон 31.05.2002 ФСЗ-62 о гражданстве Российской Федерации. Документы, в том числе, о собственности, об уплате налогов и так далее. Договоры о доверенности любых видов по любому поводу. Решение постановления судов всех уровней в Российской Федерации и решение вот этого суда в том числе являются юридически ничтожными или филькиными грамотами. Камуфляжными фантазийными, подложными и так далее. А из этого выходит, что все, кто навязывает составление исполнение всего перечисленного до 31 мая 2002 года, являются преступником. А те кого заставляли, а тем более осуждали, пострадавшими, поэтому последние имеют право подать на преступников в суд с требованием компенсации с виновников всего утраченного и недополученного, в том числе оплаты, заработной платы за вынужденный прогул до 31 мая 2002 года. Но не торопитесь подавать, дальше все интереснее. Лучше бы не вспоминали этот закон о гражданстве, а то период 3092 дня, с 12 декабря 1993 года по 31 мая 2002 года стал не просто нелегитимен, а этот период совершения реальных преступных преступлений, связанных с гражданством. Теперь он включен в свою фантазию. Представим, что федеральный закон 31.05.2002 номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации легитимен. Из чего будем следовать, что на основании пункта 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации 93 президент Российской Федерации может появиться только не ранее, 31 мая 2012 года. А Ельцин, следовательно, был не президентом, он был просто преступником и мошенником, потому что он был до 2012 года, а закона о, презид... о гражданстве еще не было. Из чего следует... Что до 31 мая 2012 года в Российской Федерации не может быть ни судьи Российской Федерации, ни нотариусом Российской Федерации. Из этого вытекает, что все принятые конституции, в том числе Конституция Российской Федерации, вернее ее проект принимался 93 года, законы Российской Федерации, в том числе федеральный закон No. 62 31-05-2 о гражданстве Российской Федерации, документы, в том числе о собственности, по уплате налогов и так далее, по кредитам... Судебные процессы договора и доверенности и любых видов по любому поводу, составленные до 31 мая 2012 года, являются юридическими нич ничтожными или фильтрными грамотами, камуфляжными, фэнтэ... Фэнтезийными, подложными и так далее. Из этого выходит, что все, кто навязывал составление исполнения всего перечисленного до 31 мая 2012 года, являются преступником. А те, кого заставляли, а тем более осуждали, пострадавшими, поэтому последние имеют право подать на преступника в суд с требованием компенсации с виновных всего утраченного и недополученного, в том числе заработной платы за вынужденный прогул до 31 мая. Лучше бы не представляли, а то целые 10 лет или период 3653 дня сместили в точку нелегитимности в сторону увеличения, который увеличил период совершения реальных преступлений, связанных с гражданством и составил 6745 дней. Но не торопитесь подавать, подавать. дальше, все намного интереснее. Если из своей законодательной базы Российская Федерация объявлена как существующие и действующие изъятия Конституции Кодекса и Закона Российской Федерации, составленные в течение периода 6745 дней с 12 декабря по 31 мая 2012 года, то что остается в этой базе? Также если признать, что никакой законодательный орган этого государства не может править, а кстати Российская Федерация это не государство, это американская корпорация. Не может править, добавлять, изменить, изымать, у меня есть доказательства, это чуть попозже, и ликвидировать законы предыдущего государства, то в законодательной базе Российской Федерации вообще практически не остается никаких законов. Если останутся, то под ними не окажется никаких правовых оснований для существования. Таким образом, здесь и сейчас было доказано, что Российской Федерации ее правовой базы не существует. Вы со мной согласны, товарищи судья? У вас все. Нет, не все, это только начало. Продолжаем. Вы согласны? Вы позже Вопрос скажете. Хорошо. Таким образом, здесь сейчас было доказано, что Российская Федерация и ее правовой базы не существует. Если вам этого оказалось недостаточно, и вы настаиваете, чтобы гражданин или гражданка Российской Федерации по свидетельству о рождении РФ и гражданскому паспорту РФ, то тогда по открывайте глаза и узнавайте. Читаем, читаем Федеральный закон 31 мая 2002, номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации. Статья 5. Гражданами Российской Федерации являются А. Лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего федерального закона. Б. Лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим федеральным законом. При этом под пункт Г. Пункта 4 41.2 сообщает Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если... После первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим федеральным законом. Таким образом, лица, получившие паспорт РФ до 31.05.12 года, навсегда потерял возможность стать гражданином Российской Федерации. Учитывая, что закон Российской Федерации позволяет лицам быть носителями паспорта РФ, не обязывая такое лицо быть гражданином РФ и выполнять обязанности, гражданина РФ и не признает таких лиц гражданами РФ в соответствии с подписами под пунктом Г, пункта 4, статьи 42.2, то факт наличия паспорта РФ у любого лица не гарантирует, что такое лицо является гражданином РФ. Соответственно, все лица, имеющие паспорт РФ, обязаны доказать факт того, что они являются гражданами РФ. То есть паспорт не доказывает, что вы все, мы, граждане РФ, не доказывает. Это является просто для передвижения по стране, по стране, по территории, является правом. Соответственно, лицо, называющее себя судьей, обязано подтвердить получением им гражданства РФ до наступления даты 2002 года. По данным из архива Центральной библиотеки имени Ленина, у меня, правда, распечатки нету, но это в открытом доступе находится, можете проверить. С 1985 года по 1991 год 28 человек было лишены гражданства СССР. Среди них нету даже Путина, были лишены. То есть 26 были лишены как преступники, а 2 человека по своему желанию. То есть написали заявление, Верховный Совет, прошу лишить меня гражданства в связи с выездом в Израиль, допустим, в Америку. И их лишили гражданства по их заявлению. Это было всего два человека с 1985 по 1991 год. С 1991 год ни один человек не писал заявление, в том числе судья и президент и все вот эти присутствующие граждане, не писал заявление в Верховный Совет СССР о прекращении гражданства СССР. И не было ни одного постановления СССР о прекращении какого-либо гражданина, в том числе судьи. И президента. Прекращение гражданства. Это можно проверить, мои слова, в центральной библиотеке имени Ленина. Не обязательно туда ехать. Это запросить можно в интернете. Открытый доступ. Пожалуйста. Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Где сказано, ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению. Если на день рождения ребенка. А оба его родители или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации, независимо от места рождения. Но гражданство Российской Федерации нету вообще. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим или место его Нахождение неизвестно, независимо от места рождения ребенка. В. Один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, либо если в ином случае он станет лицом без гражданства. Г. Оба родители или единственный родитель, проживающий на территории Российской Федерации, у Российской Федерации территории нет. Вся территория принадлежит Российской Советской Федеративной Социалистической Республике и СССР. СССР и РСФСР ни, ни одним документом легитимным территорию полно, полноправным гражданам из РФ не передавал. То есть ни одному граждану, который имеет на это полномочия принимать территорию, акт о передаче территории не составлен. Такого документа... Отсутствует. Из этого следует, что у Российской Федерации нет территории. Вся территория находится в ведомстве РСФСР. И вот этот вот суд тоже находится в СССР. И СССР не передавал никому, никогда, никаким документам. И вот это здание, и сам суд не передавал. И вот это ваше постановление, которое оно как бы создано, суд Российской Федерации, мировой суд и так далее, оно не имеет никакой юридической силы, об этом я доказал раньше. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации, и родители которого известны, становятся гражданами Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня обнаружения. На основе данной статьи вы должны убедиться, что ваши родители поменяли свое гражданство на гражданство Российской Федерации за пределами периода с 12 декабря 1993 года, то есть когда принята конституция, проект, по 31 мая 2012 года. В противном случае... Никакое изменение даже в письменной форме не может быть признано действующим. На основании данной статьи вы должны убедиться, что вы родились якобы на территории Российской Федерации. Для этого вы должны выйти и соответств... найти соответствующие документы о передаче территории от предыдущего да, субъекта права к Российской Федерации. А также убедиться, что передающее и принимающее лицо реально существует полномочно. Это идет разговор о передаче территории от РСФСР. К РФ, вот о чем говорится, и вправе совершить подобные сделки и подписывать такие документы. То есть акт передачи э, территории авторы СФСР, КРФ, вот у вас квартира, вы не просто живете, у вас есть документ, который подтверждает, что вы купили и взяли в аренду. А получается, РФ заняла территорию, квартиру без каких-либо документов. И находится в этой квартире незаконно. Это я просто такой пример привел. Справка о так, это можно пропустить, и сказанного следует, что у Российской Федерации нет территории и есть только реклама или пожелание их иметь за счет того, что по их законам СССР и РСФСР пока никто не может привлечь к ответственности, пока из-за неукомплектованности их органов власти и управления. А органы власти СССР уже созданы, уже есть временно исполняющие обязанности президент Российской СССР и назначен глава Ростовской области от СССР мой коллега и соратник, мой друг, глава Ростовской области. Я пока кандидат на должность заместитель главы Ростовской области. Очень приятно познакомиться с, с тем, у кого нет никаких документов, которые подтверждают кое-что. Заметьте ключевое слово «пока», но уже формируется и вскоре приступят к своей деятельности. Хотя военная коллегия Верховного Суда СССР уже сформирована и приступила к своей деятельности. Но вернемся к свидетельству о рождении. Итак, если вы не можете доказать, что ваши родители стали гражданами Российской Федерации, и что вы родились на территории Российской Федерации, то вы по факту гражданин, гражданка СССР. Поэтому можете, а доказать вы не можете, потому что... 1985 -го года, я все примерами подтверждаю, с 1985 -го года по 1991 -го год, как я говорил, 28 человек были, прекратили гражданство, 26 это были преступники, которые были ну, насильно лишены, а 2 человека по своему желанию, которые там, ну, захотели уехать за пределы СССР. Всего 28 человек больше никто не писал заявление, Путин не писал, вот этот вот товарищ, который называет себя судьей, тоже не писал, никто не писал. И, и граждан из этого вывода, граждан Российской Федерации, их просто нету. В случае гражданства по гражданскому паспорту Российской Федерации, если вы считаете себя гражданином, гражданкой Российской Федерации, так, это я читал, Так каждый гражданин СССР по достижению 16-летнего -16 возраста, получал паспорт, каждый гражданин СССР, гражданина СССР. Единое союзное гражданство было, было установлено в статье 21 договора об образовании СССР. И далее без каких-либо изменений перешло в Конституцию СССР 24 -го года. Так, я пропущу пока 36-го 77-го года. Пока эти Конституции пропущу. Это, так, пока кон... 36-го года пропущу Конституцию. По Конституции СССР 77-го года, по последней. И закону СССР. То есть, вот эта вот Конституция, она действует ее никто не отменил, принималась не Конституция Российской Федерации, принимался ее проект, я об этом могу доказать, вот прямо даже сейчас, у меня есть документы, которые доказывают. И вот ну, по существу, как, вот я, я говорю о том, что Конституция СССР, она не отменена. И вот по Конституции СССР. Следующее. По Конституции, так, опять про, по Конституции, так... Верховным Советом России был принят РСФСР, который вступил, который вступил в силу с момента опубликования 6 февраля 1992 года. Учитывая, что на территории СССР все рожденные СССР от двух граждан СССР получали гражданство СССР, что подтверждалось свидетельством о рождении, у всех есть свидетельство о рождении, то полагаю, что лицо, называющееся Судьей по рождению в СССР, является гражданином, гражданкой СССР. Также, если лицо родилось в так называемой Российской Федерации, то, но при этом его родители не были лишены гражданства СССР и не утрачивали гражданство СССР, то он автоматически является гражданином СССР. Согласно статье 20 Закона ССР о гражданстве СССР от 3.05.90 года номер 15.19-1, где сказано статья 20. Все гражданство ССР прекращается вследствие выхода из гражданства СССР, вследствие утрата гражданства СССР, вследствие лишения гражданства СССР по основаниям предусмотренным международным договором СССР, по иным основаниям предусмотренным настоящим законом. Прекращение гражданства влечет за собой прекращение гражданства Союзной Республики и Автономной Республики. Смена гражданства СССР происходит путем подачи заявления в Верховный Совет СССР или Верховный Совет Союзной Республики в составе и только на основании постановления, которое выходит после того, как вы написали заявление, выходит постановление Верховного Совета или Верховного Совета Союзной Республики СССР, можно сменить гражданство, но с 01.01.1985 года по 31.12.91 года гражданство добровольно Сменили только два человека, и 26 человек были лишены гражданства СССР. Следовательно, все, кто до, 10, до 1 января 1985 года не сменил своего гражданства, не может претендовать на гражданство Российской Федерации, так как законы СССР о гражданстве СССР не предусматривали двойного гражданства. И не предусматривают. Каждый, кто попытался сменить гражданство СССР, тут же автоматически утрачивал гражданство Союзной Республики в составе СССР. Попытка Союзных Республик в составе СССР использовалась так, я про Союзные Республики не буду читать. Пропущу. О гражданстве судей. Так, так и, быть, и так далее. Из чего следует, что каждое лицо, считающее себя гражданином новодельного лже государства, сателлита стран НАТО, фактически является в своей стране лицом без гражданства, апатридом, лицом без работы, гастарбайтером, точнее без трудового кодекса или, или защищающего, трудящегося от работодателя, это граждане так называемой РФ, о гражданстве судей. Таким образом, лицо, называющее себя судьей, обязано иметь постановление пленума Верховного Совета СССР или Верховного Совета Союзной Республики в составе СССР, то есть РСФСР, от имени РСФСР на право смены гражданства с датой их расформирования и документы Российской Федерации о получении гражданства после 31 мая 2012 года появление первого президента РФ согласно статье 2.81, это, это статья о президенте Конституции РФ и федерального закона от 31.05.2002 номер ФЗ 62 о гражданстве Российской Федерации. Учитывая, что законодательство не запускает двойного гражданства, чтобы быть гражданами в двух государствах то отсутствие у лица постановления Верховного Совета или Союзной Республики в составе СССР исключает саму возможность иметь статус судьи Российской Федерации. Из вышеизложенного следует, что, что ли, чтобы лицо, называемое себя судьей, имело право совершить процессуальные действия от имени Российской Федерации, такое лицо обязано подтвердить право быть судьей, а именно предъявить паспорт Российской Федерации, Придавить постановление Верховного Совета или Союзной Республики в составе СССР с датой выдачи до 26.12.91 от имени РСФСР ССР на право смены гражданства СССР. Придавить оправдательные документы, чье гражданство носил с 1991 по 2012 год. Придавить документы на предоставление гражданства СССР. То есть заявление, копию э, в Думу и решение Думы постановления. Предъявить документы соответствующего ведомства о подтверждении о решения о присвоении гражданства РФ. Предъявить документы удостоверяющие статус судьи за подписью лица, имеющего на эти действия необходимые полномочия при условии наличия у него гражданства РФ. Предъявить документы о высшем юридическом образовании. Предъявить документ подтверждающий стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Предъявить Документ, подтверждающий отсутствие учета в наркологическом диспансере по месту регистрации в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании. Справку. Предложить документ, подтверждающий отсутствие учета в психоневрологическом диспансере по месту регистрации в связи с лечением хронических и затяжных психических расстройств. Так. Я это заявляю по следующему праву. Статья 119 непринятой Конституции, но мы можем пользоваться ей на наше усмотрение, как граждане СССР, но мы можем пользоваться правами, а обязанности мы не должны выполнить. Так вот, в 119 э, статье написано «Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование, еще раз повторяю, судьями может быть граждане Российской Федерации». То есть суде предстоит еще подтвердить, что он гражданин Российской Федерации, достигший 25 лет и так далее. Стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации. И статья 20, очень интересная. Судьи независимы и подчиняются только Конституция Российской Федерации, вот этой книжечки. Подчиняются. И федеральному закону. И вот теперь смотрим 24 статью, которая... Судья подчиняется. Органы государственной власти, в том числе государственная власть у нас законодательная, исполнительная и судебная. Вот этот представитель, гражданин, вот этот представитель судебной власти. То есть органы государственной власти, которые относятся к государственной власти, самоуправление, их должностные лица, вот должностное лицо, обязаны обеспечить каждому, во-первых, во вот этому гражданину имени. Возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающие его права и свободы, если иное не предусмотрено законы. Я могу задать вопрос? Сейчас ходатайство Хорошо. Так, дальше. Придавить документы на право представлять организацию судебный участок 3 Матвея курганского судебного района. Гражданский кодекс РФ, буду называть дальше ГК, предъявить учредительные документы такой организации, позволяющей ему действовать этому лицу без доверенности. То есть, то есть поясняю, очень интересные есть документы. Вот смотрите, из фотография из иностранного городской суд. Смотрите, не зарегистрирован. В налоговой не только зарегистрировал областной суд Ростовской области. Городской не зарегистрирован. Но он зарегистрирован на американском сайте. Вот на этом. Вот прям мы читаем. Таганрог, городской суд. Улица Чучева. Зарегистрирован в американском, в американском это, сайте. Юпик называется. такой. Там дальше будет у меня речь про это. Так, я не это хотел показать. Простите, прощения. Так, вот у меня имеется, имеется выписка из налоговой. То есть налоговая дает всем желающим свободно в доступе, вот я зарегистрировался в налоговой, на ю, любое юридическое лицо, ну, в народе называется фирма, юридическое лицо. Выписку на любое. Вот выписку на вот этот вот суд не дает, потому что он не, не зарегистрирован. Зарегистрировал только областной суд. Вот я держу. То есть он называется «Выписка из единого государственного реестра юридического лица». Так, вот этот документ у меня подтвержден. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Действителен по 06.04 2017 года. То есть выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Ростовский областной суд. Юридическое лицо. Фирма. Фирма. Не госучреждение, а фирма. И дальше смотрим, кто вообще ее директор. Золотарева Елена Анатольевна. Слышали, да, наверное? Вот, она является этим юридическим лицом. Так, и у нас еще есть такое понятие по Гражданскому кодексу. Доверенность. 185 статья. Там описано, что у лица, который действует от имени юридического лица, должна быть доверенность.